как вылечить спину и колено очень болит вам эзотерический метод ну тогда слушайте для того чтобы вылечить спину или колено которое очень болит нужно на протяжении дня представлять будто у вас из головы вверх бьет золотой фонтан жидкости прям золотистого цвета из головы 5-10 раз в день произносить на вдохе выдохе слог нам на вдохе и тха на выдохе а места где болит у вас спина и колено обмотайте или обвяжите зеленой нитью и зеленым зеленой материи также в случае если вы Будете носить на себе вот такую зеленую материю, зеленую нить и так далее, старайтесь ее не снимать длительное время. Но активация вот этой материи и нити очень происходит мощно в случае, если человек произносит слога для восстановления хрящевой ткани, коленных суставов и так далее. Это слог нам на вдохе и тха на выдохе.